Вот вылезла проблемка. Течет с той стороны. Большая лужа. я был сильный дождь. Надо будет латать это дело. По слухам проблема в здесь вот уплотнителя. Надо будет разобрать ее и налить герметик. Основная проблема, по которой затекает внутрь, это вот эта вот пластика. Она вот так, вот так выглядела изначально. Вот с этой стороны кронштейн. Он находится прямо над эта дырка находится прямо над печкой. Дырку куда воздух засасывает печка. Поэтому течет все в салон. Сейчас я это все раздербаню, зашкурю и эту штуку просто залью чем-то чем-то, чем можно залить герметиком. вот так вот присесть посмотреть видно какой зазор ушел здесь когда мы тянули машину я туда примотал трос и он видать накнул и бампер получился щелью сейчас я его на место подыму и попутно попытаемся что-нибудь вварить вот сюда какую-нибудь конструкцию которая бы это все держала Есть получится Ну что, такая беда в двери оказалась, ковернул и вылезла яма. Яма, дырка. Я вот вырезал лапку, я сюда прихвачу, потом обработаю против ржавчины, поезжу какое-то время. Потом шпаклевка, грунт, серый, серый грунт я не буду за собой красить ее. Ну, в общем, первый день заварил, налил сюда от души, не знаю, видно, нет, мокрая блестит, преобразователь ржавчины, типа цинкаря. Берем обезжириватель. мягче шпаклевкой. Получилось вот так вот. Сейчас я все зашкую сверху пульную грунт. Выводить в идеалу у меня задачи нет. Да и кузовчик из меня тут еще. Получилось, конечно, немного криво, но задача машины на данный момент стать такой, чтобы у нее не ползала ржавчина. Машинка выглядит настолько печально, что даже засунули визитку, куплю ваше авто. Так, естественно, целая фара, и ты пришел привет.